бизнеса. С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогового юридического консалтинга компании «Моё дело». Сегодня наш эфир пройдет немного в непривычном формате. А, вместо интервью у нас будет активный диалог. Обсуждать мы будем тему, а, как действовать бизнес в непредсказуемой ситуации, которая пришла на смену ковидной изоляции. Конечно же, это оптимизация расходов в кризис, для того, чтобы бизнес выжил, выстоял, да, и с новой прибылью, смог двигаться дальше, скажем так. Поможет мне в этом один из наших самых постоянных спикеров, ведущий эксперт налогов юридического консалтинга компании «Мое дело» Гладкова Ольга. Оля, передаю слово тебе. благодарю. Рада приветствовать наших зрителей. Я думаю, что наша сегодняшняя беседа действительно будет продуктивной и полезной, поскольку сложившаяся ситуация в мире затронула абсолютно всех, особенно бизнес. Да, Оль, согласна. Бизнес она затронула как никогда. От себя скажу, что мы ни в коем случае, конечно же, не претендуем на истину в последней инстанции. Тем не менее, мы активно изучили опыт наших клиентов, да? а, текущие инструменты а, налоговой оптимизации, финансовой оптимизации. симметизировали этот опыт и расскажем вам об этом сегодня. А, конечно же, в рамках... Одного ролика сложно поделиться всем, чем можно, только и нельзя, да, поэтому мы выделили все самое главное. А, при этом хотелось бы отметить, что некоторые из наших пользователей сервиса, да, когда мы систематизировали всю эту практику, поделились опытом, накопленным даже еще в 90-х годах прошлого века, который не применяет и по сей день, и это все работает, что интересно. Да, действительно, сегодня в мире настолько уникальная ситуация складывается, что, наверное, всякий опыт выживания интересен. Даже если какие-то способы кажутся элементарными, они заслуживают упоминания. Очевидно, что нет никакого единого набора антикризисных мер. Многое зависит от ниши, в которой действуют предприниматели или организации, от региона, от текущего состояния дела. Например, в одной ситуации сокращение штата может быть спасением, а в другой наоборот. Где-то нужно сразу останавливать поставки при неполучении оплаты, а для кого-то это смерти подобно, и единственный вариант выжить — это договариваться с покупателем, менять ценообразование, лавировать. Поэтому, когда мы запланировали провести этот вебинар, основную задачу определили так. Рассказать, что можно использовать для выживания и как разумнее это сделать. Основной критерий выживания не просто работать, но делать это не в убыток себе. Да, и прежде чем обсудим, что можно предпринять самостоятельно, конечно же, напомню, что есть резон внимательно изучить меры государственной поддержки. Этой теме мы даже посвятили отдельный вебинар, который также есть на нашем канале «Мое Дело ТВ. И плюс, что хотелось бы еще отметить, что компания «Мое Дело вела свои собственные меры поддержки. Мы создали антикризисный чат, куда вы можете обратиться, указав только свой ДН и где консультанты сервиса подскажут вам те меры поддержки, которые относятся непосредственно к вам. Ссылка на данный сервис с антикризисным консультантом будет у нас под нашим роликом. Абсолютно с тобой согласна, Лен. Сейчас любые абсолютно меры поддержки будут уместны. Важно знать, на какие из представленных государством льгот вы можете рассчитывать. Это, например, перенос сроков уплаты налогов и взносов, предоставление кредитных каникул, получение льготных кредитов на зарплату, участие в целевых федеральных программах получение грантов, ну и прочие подобные меры поддержки. Да, поэтому предлагаю поговорить о том, еще какие инструменты может использовать бизнес, чтобы оставаться на плаву. Как у всяких инструментов, у антикризисных тоже есть своего рода инструкции к применению, в частности, например, меры предосторожности. Предлагаю сформулировать основные, которые точно актуальны для всех. И важно будет эти меры предосторожности на входе изучить всем и подготовиться. Первое предостережение, которое сформулировала лично я, это то, что то результатом антикризисных мер должна стать потеря качества. То есть деятельность ради деятельности это не то, что даже никакое достижение, это никакого дохода, в ответ, потому что мы прекрасно все с вами понимаем, что любая компания, да, которая реализует свой продукт, она хочет, чтобы этот продукт, соответственно, продавался, да, и спрос на него, а, скажем, днем был больше и больше, потому что создание компании – это цель получения дохода. Особенно в кризис, когда многие начинают деньги считать уже с пристрастием, да, и уже задумываться, купить ли мне этот продукт, да, с более низким качеством, но ну, со старой, к примеру, ценой, да, либо найти что-то, равное этой цене, подешевле. Поэтому средства и без того в дефиците, поэтому не надо тратить их бездарно, соответственно, и терять качество – это тоже не резон. Поэтому здесь надо находить какую-то золотую середину. Да, все верно. Следующим пунктом пусть будет напоминание о том, что бизнес – это единое целое. В этом мы убедились на уровне макроэкономики. Если сокращаем заработную плату или штат, можем потерять в качестве продукции или услуги. К этому же, скорее всего, приведет отказ от дорогостоящего программного обеспечения и переезд на бесплатные сервисы. Какое-то время уйдет на перенастройку всех процессов, поэтому перед принятием решения желательно проследить всю цепочку взаимосвязи и хотя бы при первом приближении оценить возможные последствия. Ну да. И предлагаю завершить а, наши меры предосторожности главным критерием, которым нужно руководствоваться, когда сокращающие расходы. Если расход не влияет на получение дохода, это, конечно же, затраты. Если расход приносит доход это инвестиции. И поэтому каждый раз, когда вы будете оптимизировать свои расходы, вычеркивать очередную, скажем так, расходную статью, как минимум задавайте себе вопрос: это затраты или инвестиции? Если инвестиции, какое влияние на доход они оказывают? Да, какие средства будут вложены, какие средства в виде дохода вы получите в дальнейшем и в какой срок, соответственно, окупаемости. Сокращение расходов, конечно же, в первую очередь начинаем затраты, то есть тех расходов, которые не влияют на доход, группа ну, не влияет на доход, либо практически не влияет да, в большей степени, а затем уже переходим к тем расходам, которые непосредственно, конечно же, влияют на выручку. Да, я согласна. И пусть эти три критерия станут своеобразными сигнальными флажками при выборе антикризисных мер. Чтобы выбирать, как действовать в конкретной ситуации, для начала нужно понять, в какой точке пространства бизнес находится в данный момент. Для этого проведем аудит буквально всего да, да, да, вероят всего, если конкретизировать, это, конечно же, будет анализ доходов, расходов, дебиторской и кредиторской задолженности, бизнес-процессов. А здесь максимально надо проанализировать все. Как бы это сложно не было, да, как бы этим трудоемко не хотелось заниматься, а, но здесь лучше потратить время, либо привлечь соответствующих специалистов, да, если у вас есть финодел, либо как минимум финансового директора на удаленке и так далее. И серьезно пройтись, скажем так, по каждому из этих, из этих пунктов. Оль, предлагаю начать с доходов а, и подсказать, а в такой ситуации кризис как бы а, не кажется очевидным, да, что надо начинать с доходов, а вот как работать с доходами в кризис правильно? Ты абсолютно правильно отметила, что работа с доходами не так очевидна, как, например, сокращение расходов. Но если вспомнить, что расходы направлены на получение доходов и должны быть экономически обоснованы, все сразу встает на свое место. При анализе доходов нужно понять, что нам приносит деньги, какая продукция, товары, услуги наиболее востребованы, а что залеживается и не пользуется спросом. То есть самое время сделать ревизию отказаться от лишнего балласта. Если это товары или собственная продукция, вплоть до того, что распродаем их с небольшой наценкой. Иногда, когда это вопрос экономии складской площади, реализуем по себестоимости, если других вариантов нет. Освободившись от явных аутсайдеров, мы останемся с тем ассортиментом, который пользуется спросом. Теперь оцениваем его. Наша задача на время кризиса – основное внимание уделять топовым изделиям, в некоторых ситуациях заниматься только ими. Да, да, да. И здесь я хотела бы подчеркнуть отдельно необходимость управленческого учета. Мы часто рассказываем об этом, об этом в наших своих роликах. а Здесь хотелось бы это как бы более детально, даже на примере подчеркнуть, что управленческий учет помогает как раз таки определиться с теми продуктами, которые стоит оставить, да, которые действительно помогают вам развиваться и получать больше денег, а какие все-таки будут убыточны для компании, и будут своего рода якорем, которые будут тянуть вашу компанию вниз. Управленческий учет поможет не просто, оценить товар материальной ценности, да, но сделать какие-то определенные выводы, что, можно у вас есть те товары, которые по которым спрос немного падает, да, но посредством неликвидного товара, возможно, можно какую-то маркетинговую акцию провести и повысить этот спрос, да. Можно опять-таки реализовать, как уже сказала Ольга, его по себестоимости, да, если уж совсем плохая ситуация. Если у вас производственная компания, вы можете, возможно, какой-то третий продукт разработать, новый, да, который будет по более низкой цене, да, и какой-то новый, который, опять-таки, привлечет новое внимание к вашей компании, своего рода сработает а, даже в сторону маркетинга, да, а, и поможет сэкономить затраты там, а, и позволит реализовать то, что залежалось на складе. Поэтому управленческий учет – это все-таки то, что выявит и подсветит все маркерами все то, что нужно сейчас сократить, реализовать. С чем необходимо, конечно же, работать. А если у вас нет ресурсов да, на финансовый директора или на финансовый отдел, все-таки мы говорим а, с бизнесом, и не у каждой второй компании такие отделы, конечно же, есть, особенно на стадии развития, то здесь важно либо как минимум покупать программу, которая поможет вам с этим справиться либо привлекать удаленного, допустим, финансового директора, а, ну, либо хотя бы работать с Excel, а, потому что Excel тоже позволяет делать большое количество табличек, моделей, да, и чтобы прогнозировать определенные траты, расходы, а, и что у вас действительно… Просто даже из отчетов а, по складу посмотреть, что залежалось, и уже из этого делать какие-то определенные выводы, сколько вы на этом заработаете, сколько вы потратите и так далее. А, с этой целью довольно часто и хорошо помогает справиться применение ABX и EXIP, z анализов. Первый даст ответ, какие товары, конечно же, приносят больше всего прибыли, а с помощью второго можно определить, какие товары, продукцию, услуги покупают часто и регулярно, а какие редко и от случая к случаю. Опять-таки из этого делать соответствующие выводы. А как проводить данные виды анализов можно с легкостью найти в интернете, то есть за этим не обязательно идти скажем так, какому-то богу финансового анализа. Много очень информации с примерами и объяснением, опять-таки, есть в интернете. А, ну и если же вы все-таки хотите к этому моменту подойти профессионально, да, у компании «Мое дело» тоже есть продукт «Мое дело» финансы, а, где это можно будет увидеть все со всеми тонкостями при необходимости, да, уже делать соответствующие выводы. Также у нас есть и, скажем так, финансовый директорный прокат, который в удаленном формате может вам тоже помочь и определиться, как оптимизировать. Траты, да? на что сейчас обратить внимание, чтобы ваша компания могла двигаться дальше а с доходом, а опять-таки, а уже не с расходами в значительном формате. Но в любом случае, отмечу, что каким бы методом вы не воспользовались, самое главное – оценивать все-таки запасы, полуфабрикаты, материалы и так далее, все товары материальные ценности, которые залежались у вас на складе, и те, которые, опять-таки, быстро и хорошо продаются. Из этого уже делать соответствующие выводы. Просто работать наугад в текущее время просто нельзя а это поход в никуда, потому что если вы удержитесь на плаву, реализуя чисто на своей интуиции, что вот эти товары хорошо уходят, и, и соответственно, а те, возможно, уйдут через полгода и так далее, да, то это может привести к серьезным финансовым последствиям. Учитывая текущую экономическую реалии в стране, конечно же, сейчас надо делать все продуманно, все деньги, скажем так, на счету. Да, Лен, все так Вообще абсолютно правильно все сказал, мне даже, можно сказать, придраться не к чему. Ну, я думаю, что продолжим, да, После того, как определились топами, которые приносят доход, разумно оценить, как кризис повлиял на целевую аудиторию покупателей или заказчиков. Не исключено, что скорректировались запросы. Например, отказ от излишнего. Образно говоря, достаточно, чтобы инструмент надежно работал. При этом, ну, к примеру, без чехла из натуральной кожи с вышивкой легко можно обойтись. Подумайте, возможно, правильно будет отказаться от имиджевой, но нерентабельной продукции в пользу выпуска однозначно востребованного сегмента. Прогнозируемо снижается платежеспособность. Да, да, да. То есть мы, по сути дела, ограничиваем тот ассортимент, оставляем только то, что реально будет приносить доход. В целом рекомендация, конечно же, здесь звучит так, что не заниматься в кризисе расширением ассортимента, самое главное, либо делать это очень продуманно. А, потому что всякое новое, как правило, конечно же, требует дополнительных ресурсов не только в производстве этой продукции, но и в ее продажу, в маркетинг и так далее. А расширение покупательской базы – это опять дополнительные вложения. Работа с так называемой холодной базой сложнее и затратнее, чем удержание горячей и теплой аудитории. То есть, опять-таки, вы здесь потратитесь не только на производство нового продукта, его раскрутку, но даже и на продажу, то есть на коммерческий отдел. Расширение покупательской базы – это, как еще раз повторюсь, это всегда дополнительные вложения, поэтому здесь надо к этому подходить внимательно. Анализируем доходы, обязательно структурируем рекламные затраты и смещаем акценты на работу с, конечно же, уже существующими покупателями, вашими потребителями. Если это физические лица, то можно проводить, конечно, конкурсы, розыгрыши. Да? А задача – удержать, прикормить, создать какие-то плюшки уже существующим покупателям, что скажем так, привлечет их еще больше, потому что, возможно, что-то будет им обходиться дешевле, и это обойдется вам дешевле, для, чем привлекать абсолютно нового потребителя. А, хотя жизнь, конечно же, разнообразна, поэтому исходите из своей ситуации, прежде всего, конечно же, ее вперед анализируйте. К примеру, можно рассмотреть такую ситуацию, одна из знаменитых авиакомпаний именно в поры экономического кризиса дополнила, к примеру, свои услуги доставкой. И подчеркну, что это не курьерская служба, да, а это именно авиакомпания. И это принесло ей солидную прибыль. Но опять-таки самое главное помните о мере предостережения. Все бонусы и наведения не вообще ущерб бизнесу. Разрабатывайте программу продумано. Хоть по поддержке горячей, теплой базы ваших клиентов. Взвешиванно оценивайте дополнительные услуги с точки зрения вложения то есть инвестиций, которые вы вперед должны внести. И опять-таки прогнозируйте период окупаемости, когда эти инвестиции начнут приносить вам доход. Хватит ли у вас для этого оборотных средств, не будет ли у вас определенных кассовых разрывов из-за этого возникать, которые серьезно могут опять таки отразиться на платежеспособности да, и ликвидности вашей компании. Обязательно прогнозируйте отдачу того проекта, конечно же, который вы будете реализовывать. А В то же время, конечно же, отмечу, что разумно отказаться, например, от избыточных каких-то маркетинговых инструментов, ну, к примеру, рассылок, да, в тему и не в тему, к примеру, не только, да, по каким-то скидкам, да, но и в целом, возможно, какие-то статьи на тему там вашего продукта, не знаю, изделия из кожи, да, и мы еженедельно рассматривали, как, как это видоизменялось там, да, в прошлом веке или что-то еще. То есть в какой-то период, возможно, такие рассылки можно прекратить. А здесь нужно, конечно же, сделать инвентаризацию используемых способов информирования клиента, информирования клиента, выбрать тот, который для вас самый действенный, а, но при этом он не будет тратить вам а, сильных затрат. По опыту наших клиентов на это можно сократить от 15 до полумиллиона рублей. От 15 тысяч, вернее, хотелось сказать, до полумиллиона рублей в месяц. А эти суммы в качестве оборотных, они довольно весомые. Их можно продуктивно, скажем так, использовать и в другое русло. Ну, раз уж мы заговорили о рекламе, то в пору кризиса может помочь кооперация бизнеса из близких отраслей. Например, ателье и магазин фурнитуры могут разработать совместную рекламу. Также могут поступать фитнес-залы и поставщики спортивного оборудования и спортивной одежды. Конечно, в таком взаимодействии нет ничего нового. Однако те, кто до сих пор обходился без подобной коллаборации, могут ей воспользоваться в кризис. Да, это может позволить, скажем так, остаться на плаву не только вам, но и вашему партнеру, опять-таки, да, либо какому-то постоянному клиенту, когда вы будете взаимодействовать вместе. Чем это тоже выгодно? Это выгодно тем, что когда платежеспособны ваши партнеры, да, то сделки с ними будут и будет доход. В такой период важно не думать только о себе, да, но и, возможно, о работе в команде. Также хотелось бы отметить, что, говоря о доходной части, важно упомянуть планомерную работу с дебиторской задолженностью, в частности, в кризис нужно менять стратегию работы с долгами. Кстати, на данную тему у нас тоже уже есть отдельный ролик, как правильно работать с долгами, как это должно работать продуктивно, То в плане инструментов, с финансовой точки зрения, со стороны работы с менеджерами, потому что тоже немаловажно, потому что это первые люди, которые на самом деле работают с вашим клиентом, и взаимодействуют с ними а, по факту оплаты. А, обязательно оцените состав должников, суммы, которые они вам задолжали. А, обязательно используйте все инструменты взаимодействия по возврату долга, а, начиная от пис... писем, соответственно, официальных, да, от каких-то досудебных претензий, вплоть до разбирательства в суде. А, как бы это злостно ни звучало, но это важно. А, бизнес не может себе позволять работать бесплатно, соответственно, и оказывать полную благотворительность своих услуг. А, Все-таки бизнес, э, исходя из <laughs> назначения, должен, опять-таки, повторюсь, приносить доход. А, поэтому сформулируйте антикризисный алгоритм работы с дебиторской задолженностью. Например, если ваше положение на рынке позволяет такому меру, прекращайте поставки или оказание услуг и выполнение работ сразу по факту возникновения долга. Жестко, но эффективно. Утром деньги, конечно же, вечером стулья, и не наоборот. Но, опять-таки, если ваши заказчики, скажем так, будут реагировать на эти меры. То есть вы уже, в принципе, по анализу грубо говоря, работы с ними должны это понимать. Здесь надо понимать, что это не должен быть один стратегический заказчик, да, который единственно вас покупал и первый раз у вас попросил какую-то отсрочку и так далее. Конечно же, здесь, возможно, лучше будет проявить гибкость, но запросить опять-таки какие-то гарантийные письма с клиента да, и договориться о том, что, возможно, где-то цена потом будет чуть повыше или что-то еще. Но, то есть меры могут быть а, Можно переходить на частичную предоплату, соответственно, сокращать отсрочки, да, опять-таки, поясняется тем, что, опять-таки, экономическая ситуация, у вас тоже есть свои определенные а, риски и траты, а, поэтому больше предоставлять там отсрочку, допустим, длиной год вы не можете. А, сокращайте ее планомерно, там, допустим, на 80, на полгода и так далее, что позволит вашим клиентам тоже, опять-таки, планировать свои средства и подстраиваться уже под вас. А, стимулируется сокращение не только срочки, соответственно, но и погашение тоже своих расходов. И опять-таки, если покупатель действует с вами в рамках договора, а, ну, отсрочка представлялась до кризиса, то здесь важно, опять-таки, изучить договор и то, как там это было прописано. Если меняем условия договора, то, опять-таки, это должно быть все юридически корректно, да, это должно быть юридически согласовано с клиентом. Здесь тоже немаловажно обратиться к профессионалу, а не просто с бухты-барахты начинать взаимодействовать с своим партнером на тех условиях, которые вы вам нравится больше всего. Вот. Если же отсрочки не прописаны и предоставлялись опять-таки по какой-то определенной договоренности, то здесь, конечно, уже можно ставить свои правила, но лучше опять их документально фиксировать. А, также что хотелось бы еще отметить, что, например, за оплату через месяц вместо разрешенной договором двухмесячной отсрочки а, клиент может, к примеру, получать скидку, да, либо для него цена будет э, сохраняться на прежнем уровне, что тоже, опять-таки, немаловажно в текущей экономической ситуации. А сколько бы раз я это не повторяла, это действительно будет важно. Дело, дело в том, что сейчас э, стоимость, допустим, каких-то услуг либо товаров, она в любом случае э, растет, и поэтому сохранение старой цены – это тоже определенного рода бонус. Если нет возможности предоставлять скидки, мониторьте изменения себестоимости каждой партии продукции, товаров, ваших работ и услуг и в режиме реального времени меняйте цены. Так вы сможете повышать цены постепенно, что с психологической стороны, опять-таки, будет восприниматься вашими потребителями, покупателями легче, чем резкий обвал, когда стоимость увеличилась, я не знаю, на 300%. Да? И это поможет сохранить, во-первых, лояльность да, со стороны клиентов. А можете из-за из такой оценки себестоимости на рынке вы сможете, опять-таки, ее не повышать сразу, да, видеть, что она будет цикличной, в скором времени упадет. И именно только то, что только вы сохранили старую цену, позволит вам, а, скажем так, свою базу клиентов пополнить и значительно расширить, пока остальные поставщики будут ее, соответственно, терять. Ну и плюс, если покупатель для вас ключевой, не забывайте, опять-таки, лавировать. Стратегический клиент – это, конечно же, все-таки важный клиент, который держит вас в бизнес на плаву. А в этом случае спасение, конечно же, помимо гибкости, еще будет только в поиске новых клиентов. Но здесь, опять-таки, надо рассматривать ситуацию со всех сторон. А сколько расходов вам это принесет? Еще раз пересмотрите, прогнозируйте свой ассортимент. Подумайте, что можно предложить еще рынку, да, в рамках того, что у вас, же, у вас уже есть. И как Оля ответила, отметила как раз, что что немаловажно будет тут коллаборация, когда можно соединить что-то ваше а, с чем-то, что есть у вашего партнера, да, и тем самым предложить что-то новое. В период кризиса в зависимости от одного стратегического, конечно же, покупателя очень опасно, поскольку и он может пострадать от кризиса, либо от санкций, соответственно, и совершенно, скажу так, понизить вашу платежеспособность тем, что он не сможет покупать больше у вас. Да, действительно. Я еще хочу добавить, что для анализа доходной части очень эффективной может оказаться оценка отдельных проектов, точек продаж. Если в целом бизнес прибыльный, не факт, что каждое из направлений действительно рентабельно. Предположим, курс по семейной психологии и курс по работе с покупателями для продавцов дорогих бутиков приносят фирме доход. Но при анализе в рамках проектов, Оказалось, что семейная психология составляет 90% выручки, а обучение продавцов – 10%. При этом психологи-эксперты тратят время на работу со слушателями обоих курсов в соотношении 60 к 40. Очевидно, что эффективнее сделать акцент на семейное консультирование. С другой стороны, если оба курса продаются удаленно в записи, отказываться от менее доходного невыгодно. Пусть копеечка, но она падает. При этом оптимально сместить акцент и дорабатывать семейные консультирования. А апгрейд консультирования продавцов бутиков отложить до лучших времен. То есть еще раз ко всему подходим гибко и индивидуально. Да, да, и как минимум, если есть возможность, то строим модель. Как хотя бы из тех ваших, скажем так, ресурсов и возможностей, которые имеются, просто в Excel можно внести все основные траты, которые могут потребоваться. Вот если мы, к примеру, рассматриваем психологический курс, это опять-таки время тренера, да, время написания нового материала, модернизация, отслеживание, например, актуальности – Записи, допустим, каких-то новых э, видео да, по этому материалу, если оно в записи опять-таки идет. Если э, мы вводим обговорить, что там будет больше, к примеру, времени тратиться за какую-то доплату, да, э, но ну, с какими-то бонусами, опять-таки, э, здесь, возможно, еще и маркетинг должен будет сработать. Э, здесь э, будут траты на соответственно, рекламу вот этих новых роликов и так далее. То есть по мелочи, по мелочи, по мелочи э, скажем так, модель состроится из всех э, тех расходов, которые будут э, на, на это, может, даже, даже съемка локации, да, какой-то аренда тоже будет расход. Поэтому в модели вы можете простроить все то, что э, скажем так, вызовет у вас дополнительные траты для этого апгрейда и сделать уже реальный вывод, да, и посмотреть, что опять-таки, исходя из той доли, какую, допустим, Оля проговорила в своем примере, какой, возможно, период окупаемости, за сколько вы сможете продавать, насколько вы сможете эту цену повысить, да, насколько это будет вам действительно выгодно. Потому, поэтому хотя бы а, стройте модели в Excel, ну вот хотя бы, это самое простейшее. Если, конечно, у вас есть ресурсы на большее, то можно пользоваться этим. А, хотелось бы также подвести еще промежуточный итог вышесказанного. А, анализируем, конечно, доходы, оцениваем обязательно, ассортимент, рентабельность отдельных проектов, что немаловажно, как бы не был вам дорог убыточный проект, да, как бы он не грел душу, возможно, он был первым, да, возможно, он составлял основу вашего бизнеса и так далее, но если он абсолютно не рентабелен, а, то в кризис а, о нем лучше либо забыть на время, да, поставить на паузу все это возможно без дополнительных трат, либо отказаться вовсе. А, здесь важно думать именно холодной головой. Далее, изменение клиентской базы и ее запросов. А, это очень важно, опять-таки, это отражается на вашем доходе. Поэтому к этому относимся максимально внимательно. Ну и, соответственно, переходим к гибкому ценообразованию. То есть желательно либо стараться удержать цену на плаву, да, если это позволяет, опять-таки, скачок и себестоимость той продукции, которую вы реализуете. Если нет, то стараться отслеживать это максимально быстро, да, в моменте и повышать цены гибко, постепенно для того, чтобы э, сохранить клиентскую базу и опять-таки показать э, с вашей стороны э мотивацию да, клиенту, что вы как поставщик готовы учитывать их интересы и до последнего повышать, например, цены постепенно. Плюс а, такое гибкое ценообразование можно использовать в своих интересах, как мы озвучили выше, а, для стимуляции клиентов платить вовремя, для стимуляции сокращения расходов, да, для мотивации купить больше, ну, по старой денег, к примеру, ну, и, конечно же, использовать все возможные виды анализов себестоимости продукции, да, ее реализации и так далее, ну, и максимально использовать в своих интересах управленческий учет. Да, все верно, я абсолютно согласна. Когда мы определились, во что вкладываться, самое время подумать, какие инструменты и ресурсы мы будем для этого использовать. Все расходы разделяем на постоянные и переменные. Вспоминаем, что постоянные это расходы из серии ну, вы да независимо от ситуации, с доходами заплатить обязаны. Переменные расходы прямо зависят от деятельности. Например, чем меньше выпуск заготовок, тем меньше заняты работники, используется оборудование, тратится электроэнергия. Разделив расходы таким образом, продолжаем анализ с точки зрения влияния расхода на доходы существования бизнеса. Мы уже говорили, что если расход прямо влияет на получение дохода, это инвестиция. К примеру, если организация получит образовательную лицензию, она будет выдавать дипломы государственного образца и повысит шансы заключить договор с организацией на переподготовку кадров, плюс станет более привлекательной для учеников, которые смогут получить возмещение НДФН. С другой стороны, замена мебели в офисе, ремонт конференц-зала ну и прочие подобные расходы это затраты, которые на доход не влияют. И по сути они вот, ну, их не, не обязательные, они так скажут. Ну да, да, да. Если, скажем так, мебель позволяет вам а, показывать свой какой-то определенный уровень, да, и офис, то есть он достаточно в использовании и так, либо клиенты на постоянной основе к вам в офис не ходят, то, конечно же, здесь можно тоже относиться к этим затратам более адекватно. При этом, конечно же, хотелось бы отметить, что сокращение затрат может принести существенную экономию. К примеру, аренда на офис можно переехать в помещение меньшей площадью, а, в менее престижном районе, опять-таки, если это а, полноценно позволяет привлекать вам клиентов. Но это очевидное предложение может не сработать, если местоположение, к примеру, опять-таки является для бизнеса важной деталью. Ну, не знаю, но это нотариальная контора или юридическая компания расположена рядом, а, скажем так, не просто там в спальном районе, да, а может даже с каким-то бизнесом, где довольно быстро там, предпринимателям, организациям а, провести, скажем так, все свои необходимые нотариальные действия, да, и не ездить куда-то далеко, особенно если мы говорим о крупных городах, где еще можно попасть в пробку и нести какие-то Страты, ну, скажем так, на дорогу, в зависимости от того, чтобы заниматься бизнесом. То есть иногда расположение играет, конечно же, ключевую роль. А плюс, если, допустим, это нотариальные конторы и юридические компании, да, расположенные рядом, то они вполне могут обмениваться клиентами, да? то есть предлагать своего партнера, да, давать его рекламу своего рода для того, чтобы... Их клиент обратился именно туда. А нахождение в крупном бизнес-центре или шаговой доступности от метро, к примеру, да, в крупных городах, для этой деятельности является вообще реальным преимуществом перед конкурентами. В этом случае экономия на аренде офиса может принести довольно обратный эффект, скажем так. Если не выгодно менять местоположение, нет возможности, к примеру, уменьшить площадь, она уже минимально, можно подумать на тему совместной аренды. К примеру, обсудить с оригодательным снижение аренды в целом или на какой-то острый для бизнеса период. Если у вас так идет аренда на длительный срок, вы арендуете большое помещение, то есть один, скажем так, из стратегических клиентов для своего арендодателя, то зачастую они тоже идут навстречу. Можно перенести срок оплаты аренды, ориентируясь на изменившийся график получения выручки арендодателя и так далее, так и попробовать согласовать. Можно получить разрешение на субаренду и воспользоваться соответственно ей. Не сдать какие-то помещения в субаренду. Ну, к примеру, если это какой-то учебный центр, а у вас есть определенное оборудование для съемок, да, вы можете сдавать место, где вы производите съемки, скажем так, другим учебным центрам, у которых на это нет средств. Но им дешевле арендовать. То есть вариантов может быть, скажем так, множество. Также что можно еще сделать? Можно снять под офис жилое помещение». А, здесь аренда дешевле. А, к примеру, для небольшой какой-то фирмы, где возможно там, я не знаю, и бухгалтер, это и предприниматель, и директор все в одном лице, да, то достаточно будет квартиры, офисе Не обязательно, офис можно будет проводить где-то в каворкингах при необходимости, а, либо, к примеру, в кафе, да, там, либо в каком-то ресторане и так далее. Но опять-таки исходим а, из категории вашего клиента. А самое главное, что надо опять-таки понимать, что, что этот вариант был приемлем непосредственно для вашего бизнеса. Хотя с арендой жилья тоже есть, а, как, скажем так, есть определенные нюансы. То есть, если это просто предприниматель, не знаю, бухгалтер да, какой-то предлагает аутсорсинговые услуги свои, то здесь да, то в принципе, проблем быть не должно. Но мы должны однозначно понимать, что а, жилое помещение не может использоваться для какой-то серьезной производственной деятельности. Да? То есть а, заниматься, там, не знаю, а, сваркой каких-то деталей и так далее и тому подобное, нельзя. Здесь уже можно иметь проблемы с соответствующими инстанциями, ну и с соседями, как минимум. Ну и опять-таки однозначно разумно надо закрывать нерентабельные дополнительные офисы и торговые точки. Как бы... Душу они вам не грели, да, как бы не жалко было вложено усилий, но если они тянут вас вниз, то здесь надо работать с холодным головой. Дальше, отказаться, если возможно, от ремонта помещений, обновления офисной техники и оборудования. Но в целом Оля это уже, конечно же, отметила. Если все-таки есть потребность обратить внимание на бывшее употребление, да, опять-таки, можно покупать не сразу не самое новое, да, можно опять-таки купить что-то бул со скидкой, если оно выглядит довольно в хорошем виде, возможно, там какие-то недорогие услуги химчистки можно будет, приобрести и использовать в этом дальнейшем. Можно провести инвентаризацию, продать ненужное офисное или производственное оборудование. Это тоже немаловажно. Этот груз, который лежит в офисе, да, не знаю, 20 стульев, которые уже не используются, вы давно заменили их на новые, но эти оставили про запас, абсолютно вам бесполезен. Можно перешестить, опять-таки, складские запасы. А, как мы уже говорили, реализовать минимальные наценки, зависшие остатки, материалы, то есть то, что у вас просто лежит мертвым грузом. Непрофильные материалы из региона, купленные по принципу авось пригодится, да, или, возможно, вы проводили ремонт в офисе, у вас а, что-то осталось, там, не знаю, а, бетонные смеси, которые по сроку годности еще не вышли, да, а, какие-то конструкции, панели. А, можно в расширение ассортимента пустить, можно реализовать. А самое главное, не держать этот мертвый груз на вашем складе. Во-первых, он занимает место, да, особенно если вы арендуете складское помещение. А во-вторых, это не приносит вам доход. Освобожденные складские и офисные помещения можно будет также сдать в аренду или субаренду. Да, если какой-то кусочек, допустим, после этого освободится или останется, он сможет приносить вам деньги, не просто даже для хранения ваших рентабельных да, товаров или материалов. А для самаренды, к примеру, можно привести ревизию онлайн-сервисов, хостингов, дорогостоящих профессиональных онлайн-подписок, программного обеспечения, проверяем, что зарегистрировано сотрудников и что возмещается, да, к примеру, на какие оплаты списываются автоматически и используются ли эти подписки на постоянной основе да, действительно не приносят вам доход. Потому что с онлайн-сервисами бывают разные ситуации. Бывают, покупаются довольно продуктивные продукты для бизнеса, но, допустим, сотрудники, такие консерваторы, да, и не готовы переходить на что-то новое. Продукт есть, но им никто не пользуется, что тоже немаловажно. То есть здесь либо надо работать с сотрудниками все-таки использовать все фишки этого продукта в своих целях, чтобы они действительно приносили вам а, доход. То есть, например, сокращали рабочее время да, ваших сотрудников на какие-то определенные задачи либо чтобы вы могли, допустим, по ним отслеживать их загруженность, да, допустим, и сделать ее довольно планомерно, использовать, скажем так, все затраты на их заработную плату, да, в ваших, опять-таки, целях, в виде, где кто-то проседает по задачам, да, кого-то может симулировать к этим задачам, возможно, с кем-то провести какие-то встречи, помочь сотруднику разбираться в их проблемах. То есть вот анализ ревизии онлайн-сервисов, он может провести довольно интересный, результатом потому что здесь можно не просто понять что не используется почему это не используется может ли это использоваться в дальнейшем опять-таки да и уже исходя из этой мысли от чего-то отказаться либо возможно где-то перейти на более дешевый сервис но ну, поскольку допустим ну невозможно переход ваших сотрудников ну, не успевает они допустим носить какие-то задачи либо пользоваться конкретно этим сервисом то есть, э, и отказаться уже от чего-то дорогого, допустим, более чем, э, дешевому. Плюс, что сейчас довольно актуально, это переход, э, скажем так, с каких-то иностранных сервисов да, на какие-то отечественные, которые уже есть, которые уже работают, дорабатываются, а, скажем так, импортозамещают то, что вы использовали ранее. А Это тоже довольно выгодно в плане того, что... Э, Никто не может точно сказать, какие сервисы у нас останутся да, из иностранных, какие мы сможем использовать так же продуктивно, как мы использовали ранее. Поэтому здесь потихоньку, конечно, желательно, но опять-таки мы ни в коем случае не, не, не дарим за эту версию. Но желательно, конечно же, искать какие-то варианты уже отечественных продуктов, для того чтобы подстраховаться от рисков в дальнейшем, чтобы, к примеру, в один прекрасный момент... Вся ваша служба продаж не просила, потому что их система не работает, заблокирована, и вы не можете, к примеру, продлить подписку. То есть здесь, конечно же, все риски надо постраховывать заранее. Единственное, на чем экономить не стоит, это, конечно же, кибербезопасность. Особенно с учетом текущей международной обстановки, так атак на определенные компании, на сервисы. Мы, как компания, которая сама пережила, скажем так, атаки, здесь говорим, что вот самое главное, конечно же, это кибербезопасность. Интернет-бухгалтерия, да, и не только интернет-бухгалтерия, у нас много сервисов разных, как IT-компания, да, а мы всегда в это вкладываем достаточно средств, поэтому это ключевой момент, здесь ни в коем случае нельзя экономить. Отказаться можно... От платной парковки, можно от какой-то канцелярии, которая действительно прям не важна ежедневно, ежемесячно и так далее, кроме действительно, конечно же, необходимой. А можно отказаться временно от доставки офисов, обед за счет работодателя, либо от оплаты обвинементов в фитнес-зал и так далее. Но опять-таки, если исходить из таких трат, важно понимать, как, какими положениями да, трудовыми они у нас предусмотрены, как они прописаны в трудовых документах, чтобы, потому что сотрудники тоже бывают разные, в ты просто так а отказываться от таких трат тоже нельзя. Есть те, которые могут их а, затребовать на законных основаниях. Поэтому важно понимать, как вы их прописали у себя в документах. Тут хотелось бы отметить, важно, что опять-таки и трудовой договор заранее делать а, корректно, правильно, а, с нужным посылом, да, без лишних рисков для работодателя. На эту тему у нас тоже есть отдельный ролик, который снят с нашим ведущим юристом отдела налогов юридического консалтинга. Поэтому рекомендую тоже с ним ознакомиться. А что еще можно привести в качестве инструментов? Можно снизить командировочные расходы. Ну, как, к примеру, дальность, длительность гостиницы и так далее. К примеру, если переговоры можно провести удаленно, достаточно этим воспользоваться. Не обязательно там, сотрудника посылать, допустим, в зарубежную страну, если генеральный директор, там, допустим, или какие-то ключевые лица готовы с вами созвониться в онлайн в определенных программах да, и поговорить так. А, если до места командировки ночь пути можно отказаться от билета и, к примеру, отправиться поездом, а, выбрать менее дорогую гостиницу либо забронировать посуточную студию или квартиру через профильный сайт, соответственно. А, да, конечно, не. Не все сотрудники будут этому рады, но тоже можно пояснить, что есть определенная как бы, ситуация в стране. И сейчас мы не можем держать уровень пятизвездочных гостиниц, соответственно, и так далее. А, заметьте, что с уходом известного сайта бронирования в России осталось много отечественных сервисов. Можно тоже, грубо говоря, проширтить, скажем так, ситуацию у них, посмотреть и, возможно, воспользоваться одним из них. А, таким образом, максимальное внимание мелочам да, в каждом видах трат – а оно в совокупности дает довольно большую существенную экономию при разумном подходе. Да, Лен, очень полезная информация по части оптимизации расходов. Я буквально пару слов дополню относительно расходов на связь. Самое время проверить этот момент ну, с пристрастием. Оставьте мобильные номера только тем, кто реально нуждается в них в силу своих должностных обязанностей. Ну, однозначно это менеджеры по продажам, возможно снабженцы. Все остальные сотрудники могут обойтись стационарными телефонами. Обратите внимание на оплату интернета и трафика. Свободный доступ к безлимитному интернету с любого компьютера и общий бесплатный Wi-Fi в условиях кризиса ну, можно рассматривать, честно говоря, как неоправданную роскошь. В кризис все же важен, все важно и все требует внимания. Но принимая решение о сокращении, снова вспоминаем о мерах предосторожности. Бизнес – это единое целое. Прежде чем отказаться от чего бы то ни было, анализируем, как это скажется на деле. Цель – сократить расходы при одновременном удержании качества продукции, уровня работ, сервиса, услуг. То есть любое сокращение должно быть оправданным, если оно, то есть, будет оправданным вернее, если оно не несет потери для бизнеса. Например, переход на более дешевое сырье не должен критически ухудшить качество продукта. В этом случае рациональнее отказаться от предложения нового поставщика. И работать с уже существующим, договариваться о возможных скидках, пролонгировании сроков оплаты и, там, и так далее. Снижение себестоимости за счет определенного упрощения возможно, но требует особой внимательности. Например, можно снизить расходы на упаковку торта но соблюдать докризисную рецептуру. Это не повлияет на вкус десерта. Замена исходных продуктов животного происхождения на растительные или искусственные заменители уменьшит себестоимость, но ухудшит, ухудшит качество торта. При оценке расходов проще будет принимать решение, если разделить все расходы на группы. Ну, к примеру, приоритетные – это, например, покупка сырья, материалов оборудования, расходников к нему, то есть всего того, что нужно для производства продукции и осуществления деятельности. Другая группа – это необходимые расходы. Да, это, к примеру, программное обеспечение, маркетинг, реклама. Следующая группа – это допустимые расходы. Сюда можно отнести бонусы покупателям, сплатную доставку. И еще одна группа – это необязательные или ненужные расходы. Это то, что ну, никак не влияет на деятельность. Например, дорогостоящие ароматизаторы воздуха, там, ежегодная аренда базы отдыха на майские праздники ну, и прочие подобные расходы. Да, очень важное дополнение, кстати, свой. Еще говоря о расходах, уделим внимание работе с кредиторской задолженностью. Цель ее прямо противоположна той, о которой мы говорили, когда обсуждали дебиторку. Это, понятно, задача получить большую скидку, договориться о более продолжительной срочке оплаты, конечно же, снизить процент предоплаты или вовсе перейти на постоплату. Конечно, здесь важно работать с поставщиками, очень тесно. Разумно расширить базу поставщиков. Это тоже может быть выгодно с точки зрения закупочных цен. И безопаснее для деятельности в кризис с поставщиками случается всякое. Но опять-таки с осторожностью. А более, скажем так, низкая по стоимости си сырье не всегда качественно, как уже проговорила Ольга. Одна из возможностей сокращения издержек, договориться о разделении расходов на доставку, например, между вами и контрагентом. Да? Банковское кредитование в сложной экономической ситуации – дело весьма рискованное. Если для вас нет программ программы льготного кредитования предоставления гранта, к примеру, то лучше воспользоваться кредитами, воспользоваться кредитами, скажем так, самыми последними, да если уж такая ситуация возникла. Есть еще одна мера. Если компания платит дивиденды, их можно временно сократить или уменьшить, да? или, допустим, договориться об учредителю, что допустим, в этом текущем году больших выплат не будет, либо они проведутся в каких-то минимальных размерах. Да, согласна. Теперь когда мы понимаем, что мы будем производить в кризис и, с помощью чего нужно определиться с кем мы будем это делать. Вопрос персонала достаточно болезненный. Первое что приходит в голову сокращать, но всякое радикальное решение может привести к полной остановке деятельности. Вот предлагаю обсудить, как это сделать более мягко и гибко. Да, Ольга, ты права. Многие наши клиенты как раз говорили о том, что вопрос сокращения штата, как и вопрос снижения заработной платы, рассматривают в последнюю очередь. А предприниматель ценит все-таки профессионализм своей команды, особенно если опять-таки это производство или там, где сотрудники работают своим лицом, своей квалификации. А все-таки есть не зря существует такая фраза и принцип, что кадры решают все. Она не теряет актуальности и сейчас. Поэтому прежде чем сокращать сотрудников, пробуйте более мягкие меры экономии. А, например, неполный рабочий день, да, замена фиксированных окладов на сочетание, а, скажем так, фиксированного оклада и сделочной да, суммы. Допустим, основная сумма будет оклад, остальная какая-то бонусная часть, которая будет там, считаться от продаж. Однозначно стоит рассмотреть переход на удаленку, если такое возможно. Да, и характер сотрудника, да, его производительность позволяет, здесь тоже важно за этим следить. А здесь как раз могут помочь какие-то онлайн-сервисы, да, допустим, а слежки даже с работой компьютер-сотрудника или что-то еще, где вы сможете фиксировать, действительно ли он работает и приносит вам доход, либо все-таки он снимается только своими делами. Чтобы сохранить основную команду специалистов, наличие которых критично для бизнеса, возможно, придется уволить, чьи функции можно передать либо на аутсорсинг, да, либо перераспределить. А, да, как бы это плачевно не было, но, возможно, кого-то придется сохранить, кого-то придется уволить. А при этом при сохранении допустим, допустим, но IT-специалистов важно понимать, что здесь, возможно, придется даже и повысить заработную плату, потому что а, сейчас рынок IT-специалистов по заработной плате достаточно насыщен, скажем так, предложениями, а сотрудник все-таки зачастую мотивирован именно на сумму заработной платы. Конечно же, эта мотивация, она самая плохая мотивация, она быстро перегорает у работников, но… Все-таки она есть, и это важно понимать. Ключевых сотрудников а, надо сохранять. Может, для них, а, возможно, оставить какие-то основные льготы, которые у вас были ранее, а для основного персонала, допустим, их сократить. А, также можно организовать работу со сторонним колл-центром, к примеру. Да, если у вас есть собственная диспетчерская служба, но сейчас вы не в состоянии абсолютно да, ее тянуть. А, может, бухгалтерский аутсорсинг тоже позволяет экономить на заработной плате бухгалтера. Бухгалтер на соцгарантиях, на больничных, да, на поиске этого сотрудника на его квалификации, на росте этой квалификации, на его ошибках и так далее. Здесь моментов может быть много. А, даже если предположить, что расходы на аутсорсинговую компании будут равняться закладу штатного бухгалтера, организация матери получит экономию как минимум на плате взносов. Но редко когда такое бывает, что штатный бухгалтер а, хороший, причем штатный бухгалтер стоит дешевле аутсорсинга. А, здесь, конечно же, к аутсорсинговой компании надо подходить с умом, что это была профессиональная команда, с хорошим штатом, опять-таки, да, с хорошим качеством своих услуг, как, к примеру, компания «Мое дело», да, потому что у нас а, большой аутсорсинг, у нас большое количество клиентов, а, мы работаем в этой сфере давно, плюс работаем а, параллельно с… А, мы, скажем так, росли до нее с, с определенных продуктов, у нас есть и своя собственная справочная система, у нас есть своя интернет-бухгалтерия, где клиенты ведут учет самостоятельно, а, и уже на базе тех продуктов, которые у нас были, у нас формировался наш аутсорсинг, да, а, который впитывал наш опыт, а, скажем так, нашу квалификацию с других уже продуктов. А мы отвечаем за квалификацию наших бухгалтеров, мы отвечаем за совершенными ошибки, даже если говорить о человеческом факторе, ну, конечно же, возможен везде, хотя он, у нас минимально Сведен к нулю. Почему? Потому что много процессов опять-таки роботизировано. Но это уже наша забота. Мы думаем, как их роботизировать правильно, как их поставить правильно. Ваша забота будет просто заплатить за аутсорсинг определенную сумму в рамках тарифа и спать спокойно, скажем вот так, понимая, что а, бухгалтерию, там, налоги и так далее за вас ведет... А соответствующие этой квалификации специалист. Поэтому здесь надо подходить с умом. а Опять-таки, где-то привлекать аутсорсинг, где-то сохранять, конечно же, квалифицированных штабных сотрудников. Да, если рассматривать именно аутсорсинг, то здесь можно действительно сэкономить, но в любом случае нужно подходить индивидуально. Это однозначно. Здесь единого какого-то решения, на мой взгляд, предложить в принципе нельзя. Я бы еще рассмотрела, вернее, еще один вариант рассмотрела. Вот Предположим, что в организации трудоустроен специалист техподдержки, но обеспечить ему полноценную нагрузку директор не может. Однако и без технического специалиста оставаться не готов. Можно договориться с контрагентом и предложить ему принять работника, например, как внешнего совместителя. Каждый из работодателей будет оплачивать чуть более половины текущего оклада специалиста, а в совокупности он сможет зарабатывать больше. То есть здесь вполне разумная кооперация, на мой взгляд, и работодатели, и сотрудник будут, ну, скажем так, довольны. Да, да, тем более, что это на текущий момент даже разрешено законодательно, да, особенно, а, когда мало того, что не, мы, скажем так, нагрузку не можем загрузить, да, и, соответственно, платить соответствующую сумму сотруднику, а, и, да, и на случай простой, пристановление деятельности и так далее, мы можем временно отпускать своих сотрудников на работу в другую компанию, но при этом понимать, что они сохранятся, когда у нас все стабилизируется. Это тоже немаловажно, потому что кадровые траты — это тоже большая статья бюджета, как бы ни казалось все как легко найти сотрудника? Ну, зачастую это ищет именно кадровый персонал, да, в любой компании. А на это тратится время там на прозвоны, на выбор резюме, на а, прохождение собеседования по профессиональным навыкам, да, потом на прохождение собеседования уже соответствующими специалистами, да, с которыми будет работать, сотрудник работать. Это деньги, это время, а это плата за подписки, опять-таки, кадровых сервисов, да, где вы можете просматривать эти резюме и так далее. А это тоже стоит немало. Это плата за связь, это плата там за интернет, это за коммунальные услуги в арендуемом помещении. Здесь перечислять трат, которые совместно будут входить на траты на, на, на кадры, на поиски сотрудников, да, на новую базу сотрудников, которые мы уволили из безвыходности, а теперь нам надо найти всех заново, при этом еще не все сотрудники задерживаются, да? то есть кто-то придет, поработает и уйдет, и опять-таки это траты на кадр на кадры просто в никуда, поэтому здесь тоже надо посадить с умом. Если возможно, кооперация, как сказала Ольга, используйте, если вы совсем приостановили деятельность, то вот как с учетом действующего законодательства разрешать сотруднику временно трудоустроиться. Если у вас есть партнеры, которые не просили, но, например, например сейчас у них есть серьезная потребность в кадрах, да, то можно временно поделиться. Да. Они сохранят ваш персонал а временно, вы не потеряете его в дальнейшем. Но здесь, конечно, тоже надо использовать все это дело с умом, потому что персонал могут и переманить, могут предложить больше. Возможно, в дальнейшем придет, придется торговаться. Ну и так далее. Но здесь, конечно, надо исходить с конкретной ситуации. А, поэтому, конечно же, эти варианты вполне приемлемы да, для оптимизации расходов, которые мы с Ольга озвучили. Но возвращаясь к аутсорсингу, на него можно перевести как минимум а, и подумать об этом, как, допустим, в рамках неправильных функций, такие, допустим, подразделения, это маркетинг, копирайтинг, дизайн, а, таргетированную рекламу, введение складского учета, бухгалтерский учет, юридический консалтинг, либо на какие-то сервисы перевести, да, то есть на роботы, либо на реального с э, живыми людьми. Помимо финансовой экономики, индексмент получит еще, конечно же, явное преимущество. К примеру, если перевести нашу компанию ⁇ Мое дело ⁇ помимо того, что у нас гораздо более серьезные ресурсы для поддержания повышения профессионального уровня наших специалистов, это бухгалтеров, юристов, налоговых консультантов, специалистов по управленческому учету, у нас есть и свой финансовый консалтинг отдельно. Мы имеем возможность работать с тысячами клиентов. Мы аккумулируем анализируем их ситуации, конечно же. А мы делаем, формируем себе накопленный опыт из этого. То есть мы идем... И судебные практики действующие, да, существующие, а, как в целом существующие а, в Российской Федерации, так и наших клиентов в том числе. А, мы аккумулируем даже те знания, допустим, и те ситуации, которые возникают у них по взаимодействию с проверяющими ведомствами, да, и тоже делаем соответственные выводы: а, как, как лучше взаимодействовать с тем или иным ведомством в определенной ситуации, да, что принесет мес, меньше рисков клиенту, а, как налоговых, так и финансовых, и так далее. А, и мы всегда готовы делиться накопленным опытом с нашими клиентами, конечно же. А если вы хотите доверить введение учета профессионалу, то наш продукт AllSourcing всегда готов предложить выгодные тарифы да, непосредственно для вас. В том числе есть возможность получения бухган консультации отдела консалтинг консалтинга. Либо с юридическими услугами, если они вам действительно необходимы на постоянной основе если на постоянной основе они вам необходимы, но такой запрос у вас есть. У нас тоже есть разные предложения. У нас есть пакеты часов, у нас есть разовые услуги, где специалисты, опять-таки, в рамках этих пакетов не только расскажут, но и покажут, грубо говоря. То есть сделают дело, составят договор, проведут экспертизу, подскажут, где скользкие места, как это поправить и так далее. Поэтому в рамках кризиса важно работать все-таки с профессионалами, а компания «Мое дело» готова поставить вам такое крепкое плечо. Но мы немного отвлеклись, конечно же, от нашей темы. Оль, давай с тобой продолжим. Да, конечно. В продолжении темы персонала хочу вам озвучить еще одно наблюдение. Специалист-фрилансер, как правило, дешевле штатного сотрудника. Особенно если компания работает, например, в Москве или Санкт-Петербурге, а специалист из региона. И дело здесь, конечно, не в том, что подготовка в регионах хуже, чем в столице. Во-первых, это в принципе не так. Во-вторых, интернет дает колоссальные возможности для обучения сейчас. Экономить на гонораре можно из-за того, что жизнь в регионах все-таки несколько дешевле столичной. И то, что не может себе позволить москвич, вполне подойдет жителю Тамбова или Иркутска. Таким образом, по работе со штатом можно использовать неполный рабочий день. Переход на удаленку, переход на издельную оплату, сокращение фонда оплаты труда отпуск без содержания, привлечение аутсорсинга, как мы уже говорили, сокращение непрофильных сотрудников, объявление простое, сокращение штата, в общем, в целом здесь этот перечень можно перечислять и перечислять, в общем-то он такой достаточно широкий. И здесь уже, как я уже и Елена и я говорила, нужно подходить индивидуально. Да, я бы дополнительно отметила вот в части фрилансеров, что здесь, конечно же, этот инструмент надо использовать тоже с осторожностью. По одной простой причине, что на фриланс, на именно на ГПД, вы можете переводить сотрудников, которые не осуществляют, конечно же, прямые трудовые функции. Иначе это будет налоговый риск в дальнейшем. да. Поэтому вы должны понимать, что возможно выбрать именно, допустим, сотрудника из региона тоже на штат. Это тоже выгодно. Вот. А если работа сотрудника позволяет реально вести это дело по договору подряда на законных основаниях, ну, к примеру, там нет реально прямой трудовой функции, нет прямого графика работы да и так далее, и иных признаков трудовых отношений, которые а, могут потом позволить переквалифицировать такой а, формат договора в трудовой. Важно понимать, что сейчас, скажем так, кризисная ситуация не только у бизнеса, да, но и у обычного населения, у физлиц, поэтому как они поступят в такой ситуации, это тоже релетка, здесь надо подходить с умом. Плюс, если мы анализируем способы использования, там, допустим, даже сокращения расходов со штатными сотрудниками, то некоторые тоже надо анализировать сразу на входе. К примеру, объявление простое, это не значит, что вы не будете платить работникам совсем там есть определенная минимальная сумма платы. А, либо, если мы ведь делаем сокращение штата, то надо понимать, что сразу в моменте возникнут расходы, опять-таки, которые вы обязаны проплатить при увольнении работнику при сокращении его по поводу там, сокращения штата. А, либо, возможно, сокращать их по соглашению сторон. Но, опять-таки, это больше, чем сумма заработной платы при увольнении. А, это траты, которые резко в моменте возникнут, прямо в определенность сейчас. Либо даже просто, если мы говорим, что сотрудники какие-то увольняются по собственному желанию, то это опять трата, когда вы должны обязаны выплатить ее в моменте, не дожидаясь какой-то определенной даты выплаты заработной платы. А это тоже, опять-таки, возможно, какой-то кассовый разрыв. Поэтому вперед выбрали способ, проанализировали, а, сложили плюсы-минусы и потом уже, конечно, а, приняли для себя решение, а, использовать его или нет. А, Оль, ну я в любом случае с тобой полностью согласна. А давай теперь поговорим об учете. А, я да. ранее упоминала о своих коллегах-консультантах по управленческому учету, конечно, да, что у нас есть и финансовый консалтинг. Как показывает практика, малый бизнес, а это не только ЭП, но и компании, далеко не всегда занимается этим видом учета. В сегменте среднего бизнеса ситуация улучшена, конечно же, но все равно управленческому учету мало кто уделяет внимание. При этом организованный управленческий учет дает возможность принимать решения, как мы уже несколько раз подчеркнули за наше видео, с цифрами в руках с помощью разных вариантов финансовой модели. Финансовый Бизнес, модель – это всегда бизнес, скажем так, в цифрах, в суммах, в выгоде, в расходах, в тратах, да? в долях, когда мы видим, что приоритетно, что неприоритетно. Это все то, что практически красным маркером нам показывает, важно, важно, не очень таблица, в которой связана выручка и прибыль с прочими показателями. Потому что ну, просто понятие того, что у нас лежат средства на счету, да, не означает, что они нам все доступны, и мы можем снять их завтра. 50% из них может лежать для оплаты аренды, 10% из них для оплаты каким-то поставщикам, а Остальная суммы там, для выплаты заработной платы. И возможно, как бы, и средств на самом деле нет, деньги есть, но прибыли нет. А, поэтому, конечно же, если меняются какие-то определенные управленческие показатели, меняется выручка с прибылью. С использованием финансовой модели можно оценить разные сценарии развития событий, как мы уже проговорили. Менять показатели, находить какие-то критичные метрики, понять, как они влияют конкретно на вашу прибыль. Оценить, как поведет непосредственно прибыль вашей компании при самом худшем варианте, допустим, если рассмотреть вот да, опять-таки, критичный. Измерить этот вариант в цифрах, понять, как уровень спада можно считать а, скажем так, где будет дно все-таки, да, ниже которого опускаться нельзя, а где таки все-таки будет уровень берега, да, где а, мы можем удержаться на плаву. А определенность и предсказуемость, даже если речь идет о самом пессимистичном сценарии, продает, конечно же, бизнесу спокойствие и уверенность, ну и финансы, соответственно. Варианты работы с финансовыми моделями также можно как мы уже говорили ранее, найти в интернете. А если вам самостоятельно с этим справиться сложно, существует куча сервисов, в том числе, как мы уже говорили, существует сервис компании «Мое дело», «Мое дело финансы», где вам помогут, подскажут, расскажут и подстроят, подстроят, подстроят схему да, оптимизации с учетом финансовой модели. Ну да, на мой взгляд, составление финмоделей действительно лучше доверить профессионалам. Но подготовить для этого почву не только можно, но и необходимо, особенно в кризис. Сейчас в целом может быть оправдан переход на, скажем так, ручное управление. Это ежедневный мониторинг доходов и расходов. Ну, чтобы контролировать все входы и выходы, например, ежедневный э, анализ списаний с расчетного счета позволит э, выловить э, автоматические списания с корпоративной карты в пользу онлайн-сервиса, которым когда-то пользовались, а теперь уже о нем забыли. Пусть это даже э, суммы небольшие, там, допустим, 3, 10, 15 тысяч, но суммарно э, с другими экономиями они дадут ощутимый результат. Э, еще один случай из недавней практики. Компания продает услуги, в том числе через банковскую рассрочку. Отдел продаж учитывает продажи, бухгалтерия учитывает поступление на счет. Никто никогда не отслеживал поступления от банка сумм предоставленных рассрочек. Приглашенный финансовый специалист, сравнивая продажи и поступления, обнаружил, что у банка задержались суммы практически за полгода продаж. Это несколько миллионов рублей. Как оказалось, в реквизитах компании была допущена ошибка. И система вывода просто не срабатывала. Ну, к слову, финансиста пригласили именно потому, что компания впервые с момента своего существования столкнулась э, с кассовыми разрывами. И руководство пришло к тому, что одного налогового и бухгалтерского учета попросту недостаточно. Да, да, действительно, этого мало. А чтобы таких финансовых хляпов все-таки избежать и предотвратить такие кассовые разрывы, каждый бизнесмен-предприниматель может воспользоваться как минимум тремя китами: это отчетом о движении денежных средств, соответственно, управленческим отчетом о прибылях и убытках и управленческим балансом. Особенно подчеркну, что управленческий отчет отличается от бухгалтерских, хотя бы потому, что у них разные задачи, задачи пользователей. К тому же бухгалтерский учет регламентируется законодательно, а в управленческом учете исходит из запросов собственника, все-таки руководителя. Управленческий учет можно настроить на учет по проектам. Он может в цифрах определить, какой процент от выручки бизнес может позволить себе выводить фонды. Если до этого никаких резервов он не создавали, то пора навести порядок и начать это делать. Чисто технически это выглядит так. Открываем несколько расчетных счетов и после получения оплаты от покупателя часть суммы выводим на счет, где аккумулируем налоги, часть на счет, где собираем средства, примерно примеру, на покупку оборудования. На третий счет резерв на оплату персонала, который будем расходовать, если ситуация станет критической. Ну, к примеру, чтобы поддержать хотя бы каких-то ключевых сотрудников и так далее». Открываем несколько расчетных счетов не запрещается, а тратить деньги с них а, будет не так легко и просто, чем в ситуации, когда деньги лежат одной суммой, к примеру. Поскольку система счетов наглядно показывает, для чего предназначены средства, чтобы деньги не лежали мертвым грузом, заставьте их работать. Можно размещать депозиты, к примеру. И четвертый инструмент – это платежный календарь. Распределение по датам сроков оплаты поставщикам, ожидаемых сроков поступления средств от покупателей в режиме ручного управления. Ежедневно работать с платежным календарем и управлять деньгами, опираясь на него. Кому-то действительно нужно будет заплатить. Срочно, а кому-то оплату, допустим, придется придержать. Если управленческого учета у вас нет, наши специалисты помогут его организовать и применять правильно. Да, действительно, управленческий учет немаловажен для бизнеса. Но, думаю, не обойдем вниманием налоговой оптимизации. Мы уже говорили, что важно учитывать антикризисные меры, предлагаемые государства. Но определенные шаги нужно сделать самостоятельно. Приведу простой пример. Если компания зарегистрирована в Москве, применяя УСН с объектом дохода минус расход, считать налог с разницей, она будет поставки 15%. А ставка для аналогичного режима в Санкт-Петербурге составляет 7%. А в то же время для УСН доходы в северной столице заплатят поставки 6%, а в республике Хакасия, например, 4%. Я ни в коем случае не призываю всех срочно менять регистрацию, просто хочу сказать, что даже не меняя систему налогообложения, можно найти пути законной экономии на налогах. Да, я бы здесь еще подчеркнула несколько моментов, что многие даже клиенты, которые приходят к нам, и не знают, что у них есть льготные ставки. Причем льготные ставки? Некоторые были введены еще и вообще до кризисной ситуации с учетом санкций, то есть они могли использовать, возможно, уже очень даже давно и платить налогов меньше. А профессионал в данной ситуации, который знает эти тонкости, да, который может посмотреть региональный закон, может даже помочь вам составить корректировки, да, и, допустим, если вы давно уже могли применять, как минимум, последние три года деньги вернуть при из налоговой. А, что еще хотелось бы отметить? А, используя вот этот способ, который а, Оля уже озвучила, он действительно хороший вариант оптимизации, но здесь тоже надо подходить очень э, к ситуации правильно, э, с холодной головой по одной простой причине, что просто так поменять регистрацию, там, например, на Хакасию, если вы там реально не проживаете, вы деятельности там не ведете, так тоже делать нельзя. А налоговая за таким способом оптимизации тоже очень э, быстро следит, и вот именно э, перерегистрация в другом регионе с целью, скажем так, применение более низкой а, ставки налогообложения тоже несет налоговые риски. Есть судебная практика, которая это подтверждает, поэтому здесь надо подходить с умом. Вот, к примеру, если мы говорим даже просто о ставках, то здесь можно исходить из того, что, во-первых, можно проанализировать, где такие ставки есть, да, это первый шаг. Второй шаг, вы можете подумать, в каких из этих регионах вы реально можете развить этот бизнес реально, то есть по факту, на месте к примеру, а насколько там повышен спрос на это, да, а готов ли к этому потребитель, с какими ценами, то есть опять построить себе финансовую модель, а, но оттолкнуться вперед от налогов, да, уже потом оттолкнуться от более подробной финансовой модели бизнес-плана, а, это тоже, в принципе, такой подход возможен, но просто так, допустим, там, регистрироваться в Крыму, да, а все-таки вести бизнес в Москве, нецелесообразно, все-таки найдут и повяжут в кавычках налоговый инспектора. да, такой, конечно, на практики практике все-таки, скажем так, как черная нелегальная схема, она используется. А, но нельзя гарантировать, что вас не найдут, вам недоначислят, и вы не будете той самой судебной практикой, да, сходя от которой обычно отталкиваются налоговые инспекторы а, и консультанты, да, при, при подготовке ответов в части налоговых рисков. А, Наши клиенты вообще в целом, я думаю, в бизнесе. Поэтому здесь надо только, опять-таки, с холодной головой, взвешенно, исходя из ситуации. Либо как минимум, хотя бы, если вы там зарегистрировались в Хакасии, да, вообще реально зарегистрированы в Хакасии фактически, ведь там, дети в Санкт-Петербурге и, и так далее, то здесь, может, вы переедете в Хакасию как минимум, да, то есть у вас будет хотя бы факт, а, тот, который будет подтверждать, почему вы там зарегистрированы. Потому что, к примеру, режим УСН всегда налог платится по месту регистрации. Вы ведете деятельность в Санкт-Петербурге, к примеру, а, но фактически место жительства не меняли. Вы ведете, допустим, с удаленно либо с командировками, а, и там вам негде регистрироваться. Да? Ну, к примеру, ну, нет у вас там собственности, родственников или так далее, готовых вас прописать для того, чтобы в реальном место регистрации сменили. А, здесь, конечно, можно будет обосновать, что УСН платится по месту регистрации предпринимателя, соответственно, плачу по месту регистрации его. А, соответственно, по той ставке, которая здесь есть. Здесь хотя бы будет инструмент. Но если у вас там даже места проживания нет, то это уже, конечно, большой вопрос. Поэтому здесь тоже надо продумано, потому что можно сэкономить в моменте сейчас но потом потратить значительно больше средств в дальнейшем э, на налоговых рисках. Штрафы до начисления, блокировки счета, когда вы сможете получать доход. А, штрафы там, за несдачу отчетов корректных и так далее. А, вызовы на какие-то комиссии в инспекцию, соответственно. Ну и смотря в каких суммах у вас экономия прошла, там а ситуации могут быть довольно разные. Хорошо. Также пример из этой же области я еще хотела бы привести. Это после введения послаблений, к примеру, для козитовных этих компаний, многие из них перешли, прошли регистрацию на цифры для получения права пользоваться предложенными льготами. Хотя это право регистрироваться в цифры у них было давно, да, скажем так, и льготы, в принципе, для этих компаний были всегда и были всегда довольно вкусные и такие более интересные, чем для других видов деятельности. Но именно вот э, санкции, да, вот именно No. Еще больше усиления этих льгот а, все-таки привело их к тем процессам, которые нужно было делать. Поэтому а, всегда узнаем все для своей сферы, как Ольга уже ранее проговорила. Все меры поддержки, которые можно использовать, не обязательно в условиях санкций, не обязательно в условиях пандемии, они есть всегда. У нас, кстати, в нашей справочной правовой системе даже есть сервис, который позволяет это отслеживать. А, то есть там помимо ценного ресурса можно еще получить оценный сервис в подарок, а, что тоже не, очень даже неплохо, как я считаю. А, вот, кроме того, последние годы есть экономический резон, а при этом с учетом льгот, да, осознанно определять основной вид деятельности. А, вот сколько разочарований реально было у наших клиентов, когда по факту компания в период пандемии занималась льготным видом деятельности, а, но не вносила его в реестры. Uh, и получается, по каким-то формальным причинам uh, или по каким-то иным причинам, uh, она потеряла просто, uh, скажем так, uh, свои право на льготы. Потому что большую часть льгот в пандемии определяли по основному виду деятельности в реестре. В ЕГРИПС, ЛВИПП, ЕГРИОС, ЛВИООС, соответственно. Uh, и доказать уже обратное было сложно. Сколько компаний слетает uh, из реестра МСП не знает об этом вовремя. Да? То есть, опять-таки, наша правочная права система берет, например, проверки контрагентов но, нет, но это отслеживает. И она это покажет и в сервисах по мерам поддержки, да, и по антикризисным мерам у нас есть специальный сервис. То есть там наполнено всем, чем можно и нельзя. Где вы в моменте узнаете что вы больше, допустим, не находитесь в среднего предпринимательства, да, и не можете рассчитывать на определенные льготы. А это тоже, кстати, несет определенные риски в части того, что там есть определенные пониженные ставки, опять определенные льготы, а, там, не знаю, срочки или что-то еще, которые вам предоставлялись, а вы не видите на них права, да, соответственно, все до начислят. Поэтому с акветами надо работать централизованно. Обязательно подбирать их внимательно. Не надо указывать 150 видов деятельности, которые вам вообще не пригодятся и которые близко не относятся к вашему реальному виду деятельности. Занимаетесь вы, не знаю, продвижением каких-то продуктов, организации мероприятий и так далее. Вот, допустим, в пандемию, что просил, Та же самая организация мероприятий. Занимайтесь Занимаетесь вы этим видом деятельности, обязательно укажите его в реестре. При этом, если он ваш основной вид деятельности, указан как дополнительный, обязательно укажите его как основной. Продумывайте эти моменты заранее. Казалось бы, это довольно простейшая вещь, но позволяет воспользоваться льготами, сократить там, знаю, свои траты на налоги, к примеру, как IT-компании сейчас могут. Мало того, что наличие кода, бывает, второе – наличие регистрации на цифре. Да, позволяет получать такие существенные льготы, как не получает практически сейчас ни одна другая отрасль на рынке, как именно IT. Там позволяет и сохранить персонал, допустим, да, в части призывников. Там есть возможность сохранить персонал только потому, что войти в компании в части льготной ипотеки, да, опять же, да, тонкостей там очень много, поэтому важно учитывать это все сразу. Да, Лен, ты все правильно сказала. И действительно, проблема с основным АКВЭДом затронула очень многих. И многие и компании, и предприниматели. И на самом деле до начала пандемии очень все как-то халатно к этому относились. Ну, какой там основной АКВЭД какой-то есть, и хорошо. А мы там осуществляем свою деятельность благополучно и никого не трогаем. Да, все довольны. А как только к нам пришла пандемия, оказалось, что действительно именно по факту, чтобы АКВЭД был указан именно тот, который, по той деятельности, которая осуществляет, допустим, компании предпринимателей, это оказалось очень важным, как выяснилось да, на практике. А я хочу обратить внимание на новость, за которой непременно стоит следить. Минпромторг предложил до, 23, ой, до января 2023 года отменить положение закона, которое ограничивает доминирование сетей на региональном рынке на уровне 25%. Многие иностранные компании по понятным причинам уходят с российского рынка. Если ограничения снимут, российские торговые сети смогут перекупить их активы. Это тоже к вопросу о важности следить за государственными поблажками и применять их, если это доступно. Да, да, да, да. Я бы, кстати, дополнительно еще хотела бы отметить по АКВЭДам, что немаловажно. А, это играет ключевую роль даже не только в числе ГОД. Но, к примеру, у вас нет соответствующего кода АКВЭД на ту деятельность, которую вы видите, а вы несете расходы э, относительно этой деятельности. У вас, допустим, общий режим, либо режим УСН на, на объекте, когда позволяют учитывать расходы. Вам эти расходы могут снять, да? И вам сложно будет обосновать... Э, для чего вы их производили, если, допустим, у вас там гостиничный бизнес, основной вид, а вы вообще, не знаю, по каким-то образовательным а, а, программам, а, каким-то услугам, а, ни с того ни с сего тратите средства, да, и компании хотите обоснованно, экономически обоснованное участие для компании. Для ИП-шек вообще этот вопрос стоит очень остро, потому что, во-первых, есть виды деятельности, которые мы могут имеет право заниматься. А, плюс есть режим налогообложения на которых нельзя определенные виды деятельности вести. Это тоже важно. А, третье, что еще может быть, и, допустим, тоже вот опасно, именно ИП даже, это когда а, регистрируется ИП, оказывается опять непонятно, какие виды деятельности, в итоге ведется совершенно иной. И есть такая плачевная судебная практика, когда налоговая здесь вообще признает это отдельное предприним... ну, незаконное предпринимательское деятельность, потому что ИП, допустим, у нас с образовательными услугами, а Нос Физик сдает квартиру в аренду ну, и налоги с этого не платят, грубо говоря, да, соответственно, то здесь тонкостей может быть много. Поэтому будьте внимательны, будьте бдительны, как минимум следите за, за такими простейшими моментами, которые потом не реализуются вам в серьезные финансовые траты в части налоговых рисков. Ну, и еще что хотелось бы отметить, что, да, Оля, та новость, которую ты озвучила, это действительно важная новость, она одна из ключевых, потому что сейчас… Учитывая как бы, рынок, да, много компаний иностранных перекупаются непосредственно отечественными производителями. Поэтому важно учитывать, да, и смотреть, где и как вы можете воспользоваться ресурсами, инвестициями, те, которые остались, и потратить их сейчас, возможно, с умом. А занять, возможно, какую-то определенную нишу, где есть большое количество льгот и доступные счетом господдержек какие-то вот такие вариации. А теперь предлагаю тогда подробно поговорить еще о налоговой оптимизации. Особенно подчеркну, что речь не идет о, скажем так, так называемом схематозе, какой-то черной незаконной оптимизации. Говорить мы будем только о легальных вариантах экономии, Связано это с тем, как минимум, что, конечно же, такие консультации у нас запрещены по закону, да, и не, причем уголовным кодексом, не просто там, гражданским кодексом, и даже налоговым уголовным, то есть на них есть соответствующая ответственность, соответствующие риски, поэтому не только, здесь будут страдать все участники данной схемы, и кто получил эту да, консультацию, и тот, кто ее предоставил, это первое. Во-вторых, они всегда несут всегда налоговые риски, то есть это экономия в моменте. А, и вариант, что моего соседа работает, да, ему не трогают последние 10 лет и так далее, не обязательно сработает с вами. У нас а, есть большая практика наших клиентов, когда вот такие варианты, что «ой, я буду работать а, как мой сосед», к сожалению, играли отрицательную роль для такого налогоплательщика. И он вот был одним из тех 20, да, кого проверили, кому-то начислили, кому все предъявили. Поэтому нельзя гарантировать, что, допустим, у кого-то прокатывает, и он никаких рисков и не имеет, а что это прокатит, к сожалению, у вас. А ни один специалист, обладающий должной квалификацией, не может этого гарантировать, да? не может отвечать за всю судебную, налоговую систему, и то, что законно, не будет скажем так, работать не в вашу пользу. Поэтому мы рекомендуем только легальный вариант экономии. Потому что да, может быть, они по позволят вам сэкономить чуть меньше, но в долгосрочной перспективе и со снижением налоговых рисков. С поддержанием рейтинга вашей компании, что тоже немаловажно сейчас, когда каждый может проверить контрагента в моменте посмотреть, насколько рискованно с ним работать. А это все-таки клиенты, да? это все-таки привлечение базы. А к законам способам оптимизации налогов относятся, конечно же, такие. Первое – это как продуманный бизнес планирование на начальном этапе бизнеса, то есть это выбор формы бизнеса, потому что вы должны понимать, что а, у ИП, у организации, у самозанятого да, есть а, разные виды плюсы, минусы, выгодности да, и той иной системы. Желательно изучить каждый из них. Вообще я рекомендую всегда делать так, а, сделать табличку плюсов, минусов, да, прописать для себя, а, какие минусы для вас ключевые, какие плюсы для вас ключевые, какие минусы повлекут для вас какие-то дополнительные траты, потом, грубо говоря, все это свести в общий итог и уже сделать вывод, что действительно мне выгоднее ИП, к примеру, работать, либо а, организации, а, как минимум, из простейшего, что можно сказать, конечно, в ИП, допустим, нет двух учета, но у них есть лишние расходы на фиксированные износы. У организации, к примеру, нет возможности работать где угодно, просто так, когда я с работы в другом месте отличном от места регистрации, обособленное подразделение. А ИП может себе позволить работать как ему удобно. А если мы говорим о плюсах налогообложения у ИП больше вариантов. К примеру, да, там есть и патент, а у организации же, к примеру, сейчас только общий режим, либо ОСН с двумя объектами. То есть, ну, скажем так, невысок выбор. А, но, опять-таки, если мы говорим о какой-то несерьезной деятельности, а об услугах, которые мы оказываем населению, практически в одном лице, может быть, да, или с маленьким привлечением количества сотрудников, то здесь какой плюс у ИП может быть? Во-первых, бухучета не будет, да, оказывают расходы напрямую, расходов может быть меньше, да, возможно, даже арендовы офиса какого-то не будет и так далее. Оно будет лишние на зафиксированные взносы. Вот. А, Но ну, если, допустим, ИП захочет работать посерьезнее, образить да, да, какой-то образовательный центр, а, а, предоставлять более серьезные какие-то услуги, то здесь, конечно же, все захотят работать с тем, у кого есть лицензии. А это, конечно же, организация, опять-таки. Вы захотите для развития бизнеса привлечь средства. ИП привлечь средства сложнее. ИП все-таки не имеет установного капитала, не имеет каких-то долей. То есть здесь могут быть какие-то договоры о заимствовании или что-то еще для привлечения, ну, как правило, на предпринимателей, скажем так, в этой сфере смотрят косы. Все-таки какие-то серьезные инвесторы хотят видеть баланс, хотят видеть активы, пассивы, да, организации видит, хотят видеть ее прибыльность в течение какого-то длительного срока, хотят приобрести долю в этой компании, чтобы не просто так, да, какие-то, получить проценты, к примеру, а для того, чтобы получать дивиденды, да, от прибыльности этой компании в дальнейшем. Поэтому, допустим, в части инвестиций ООО будет более привлекательной. А, поэтому тонкости Здесь может быть много, надо изучать каждую из них подробно, внимательно и уже, исходя из этого, делать выбор применяемой системы налогообложения, к примеру, либо форму бизнеса. Да, и правда, выбор форм собственности это один из вариантов оптимизации. А я хочу вернуться к приведенному мной ранее примеру с экономией на налоговых тарифах в зависимости от региона регистрации, который однозначно можно назвать вторым способом оптимизации. Ну, назовем его территориальным планированием. Здесь также приведу пример. У организации основная регистрация в городе А. ДОП-офис в городе Б. Автомобиль зарегистрирован в городе Б, где по факту используется в то время как тариф транспортного налога ниже в городе А. Мы рекомендовали клиенту перевести регистрацию в город с более низкой ставкой, поскольку по условиям расчета транспортного налога неважно, где находится организация где используется автомобиль. Все зависит от места регистрации ГИБДД, поэтому регион это важно. Ну да, но здесь опять-таки хороший пример, который показывает важность того, что здесь все продумано. В организации есть регистрация в городе А. То есть организация без проблем сможет обосновать налоговые, даже если какие-то вопросы возникнут, что у нас есть место регистрации, мы по нему решили зарегистрировать, соответственно, транспортное средство. То есть если бы это был еще бы город В, да, скажем так… И то это, конечно, здесь уже бы возникли вопросы. Регистрации нет, и деятельности нет, а, привязать нельзя. Поэтому а, законные схемы всегда выгоднее, она всегда привлекательная, она всегда для вас а, финансово даже выгодная а, в части налогов. А, ну хорошо, Оль, а, давай тогда как бы: еще и к третьему варианту перейдем, пожалуй, единственным проблемным, универсальному способом оптимизировать свои налоговые платежи и уменьшить объем сдаваемой отчетности, это грамотно выбрать, конечно же, систему налогообложения под конкретных случаев. А, мы всегда понимаем, что базовый режим для организации, как я уже сказала, это общий режим, да, и УСН, ну еще и СХН, да, соответственно, если мы говорим о сельхозпроизводителях каких-то. Для ИП все-таки выбор больше, там у нас может быть и общий режим, УСН, патент, налог на профессиональный доход вот если ИП вдруг решит стать самозанятым, что тоже возможно. И искать опять-таки. Популярно, конечно же, это УСН и патент. Они считаются более простыми, применении, щадящими в плане налогов для многоплательщика. Каждая из этих систем формирует свои налоговые обязательства. но может, И может, конечно же, даровать, ну, допустим, свободу отряда налогов, и освобождение, что тоже немаловажно. Но при выборе, опять-таки, между, допустим, общим режимом и УСН тоже важно учитывать не просто опять-таки вид деятельности, да, там и форму, которую мы сказали раньше, и даже территориальное планирование, но и вашего клиента или, скажем так, ваш профиль вашего клиента важен потому, что, опять-таки, надо понимать, кто с вами будет работать. Если мы говорим о населении, то здесь без проблем можно использовать упрощенные режимы, там, УСН, да, либо патент, поскольку население абсолютно все равно, там, платите вы, к НДС или нет, да, у него не будет каких-то отдельных вычетов по данному налогу, опять-таки. А если мы будем говорить об организациях, и вы, допустим, хотите расширить свой рынок, да, на оптовые продажи, то здесь надо понимать, что, возможно, с вами будут работать те, кто работает на основ. и Им невыгодно работать с тем, кто, соответственно, не выделяет НДС, они не могут принять НДС к вычету, соответственно, и, возможно, они не поведутся на ваши более низкие цены, а уйдут все-таки к более серьезному поставщику, кто будет выделять НДС, что немаловажно. Поэтому здесь, конечно же, вы выиграете в начале в расчете суммы налога, потому что налогов меньше, да, и ставка ниже, но вы можете выиграть, проиграть в размере клиентской базы. И здесь уже, конечно, налог-то будет ниже, но сумма дохода, которая облагается этим налогом, тоже будет ниже, поэтому немаловажно сразу, конечно, продумать профиль своего клиента и понять, будет ли он работать, опять-таки, с АП, и будет ли он работать с тем, кто работает на специальном налоговом режиме. Да, действительно так. И здесь я хочу заметить, что использование налоговых льгот не обязательно связано с конкретной территорией. Федеральное и региональное законодательство предусматривает большое количество льгот. Практически каждый налогоплательщик имеет шанс найти себе приятную, налоговую преференцию, например, налоговые каникулы, освобождение от налогообложения отдельных операций, пониженные ставки для определенных видов деятельности. Например, практически каждый новый налогоплательщик на общей системе может рассчитывать на освобождение от уплаты НДС по статье 145 Налогового кодекса, но пока не раскрутится его обороты не преодолеют установленный для льготы предел дохода. Для ИП на УСН или патенте, которые ведут определенные виды деятельности, предусмотрены налоговые каникулы. Значительное количество льгот установлено регионами для налогов на прибыль, на имущество, для транспортного налога. Ну, то есть имеет смысл изучить все положенные тому или иному плательщику выгоды и, конечно же, ими воспользоваться. Конечно же, действительно, льгот по налогу существует немаловажно, поэтому оптимально, конечно, их использовать. Сейчас, кстати, активно с учетом а, кризисной ситуации за санкций много регионов вводят а, льгот а, по имущественным налогам, а, по аренде, там, госимущества или что-то еще. А, это тоже довольно существенная сумма, особенно если мы говорим все-таки о транспортных средствах каких-то, да либо все-таки о производственных площадях, где изначально сумма налога довольно немаленькая. А планирование доходов и расходов, которые однозначно а, признаем методом налогов, налоговой оптимизации, мы сегодня уже об этом говорили. В завершении сегодняшнего эфира хочу еще обратить внимание слушателей на то, что однозначно нельзя делать в кризис, что тоже немаловажно. То есть это, а, если у нас в самом начале были меры предосторожности, то здесь правило, то есть что делать нельзя, такая злостная табличка. Да? Первое, это нельзя принуждать работников увольняться по собственному желанию с последующей регистрацией статуса ИП и самозанятого. Эта схема налоговая знает хорошо. К слову, принимать самозанятого бывшего работодателя нельзя в течение двух лет после увольнения, это первое. Плюс, если все-таки он будет выполнять те же самые обязанности, что и выполнял он ранее, то здесь велика вероятность переквалификации в трудовой договор. Это налоговая грязь довольно часто, судебная практика, здесь не в сторону налогоплательщика абсолютно, здесь очень сложно будет доказать обратное, особенно если те же самые сотрудники, да, которые работали раньше по трудовому, а если у них те же самые обязанности, которые были раньше по трудовому, а вот самые эпичные случаи, которые у нас были, это когда а, кассиры нанимали по ГПД, да, а, не считали, что такое допустимо. А, надо понимать, что, допустим, так, такой персонал, как карси, кассир, либо там, преподаватель, что-то еще, они точно выполняют а, работу по графику с определенными функциями. А, плюс, а, что еще надо понимать, что, допустим, такой человек, как кассир, да, либо бухгалтер, это материально ответственное лицо, а материальным ответственным лицом не может быть сотрудник по договору подряд. А, то есть это уже точно, так, трудовая функция, и здесь без проблем договор будет переквалифицирован. Ну и плюс надо понимать, что... Каждый сотрудник — это тоже отдельно взятая личность, и как э, сработает, скажем так, э, его понимание в данной ситуации тоже отвечать сложно. На текущий момент велика судебная практика, да, вот именно трудовых споров, то есть если что-то сотруднику не устроит или ему не нравится эта схема взаимодействия, он же может пойти и пожаловаться соответственно, в, соответственно, трудовую инспекцию, в прокуратуру и так далее. А, и здесь проблем у организации может быть много, потому что и штрафы по трудовому кодексу довольно немаленькие суммы, там самые минимальные 50 тысяч рублей идут. А если еще Докажет, что да, вам вы обязаны потом восстановить, к примеру, да, там, и выплатить сумму заработной платы э, за тот период, когда он там работал по ГПД и получал, допустим, отдельную сумму или что-то еще, то это опять лишние расходы э, для вашей компании, потеря рейтинга, потому что опять-таки судебный процесс с вами, где вас, скорее всего, вы и дело проиграете. Потому что признаки трудовых функций тут есть. Здесь, как говорят, все очень много проблем. Поэтому все-таки рекомендуем здесь сотрудников не принуждать. Ни к чему такому. Та же самая ситуация, допустим, нельзя принуждать сотрудников входить в неоплачиваемый административный, то есть целым персоналом. Опять-таки, сейчас, тем более сейчас, за этим, очень активно следит как прокуратура, так как служба занятости. да, поэтому... Надо быть внимательным к этим моментам. А, плюс а, не демпинговать без реальных на то возможности оснований. Жестко контролировать рентабельность и помнить, что вернуться на пролежний уровень цен а, очень сложно. Иногда даже невозможно. А здесь есть небольшое исключение, если услуга или товар работают как магнит и цепляют, допустим, покупателей, которые потом приобретают более дорогие товары да, и услуги. В этом варианте как бы, демпинг будет оправдан. Допустимые границы его снова подскажут анализ рентабельности вашей продукции. Ну и, конечно же, следующий принцип это с осторожностью принимать на себя новые обязательства. Если вы не решались на что-то в условиях большой стабильности и, скажем так, профицита средств и определенности, не факт, что нужно делать это сейчас. А, ну и в завершении сегодняшней беседы мы искренне надеемся, что она была действительно для вас полезной, и каждый, кто посмотрит данное видео, воспользуется советами, которые помогут преодолеть эту непростую ситуацию в мире. Ну, да, ситуация действительно непростая, потому Желаю всем взвешенных решений, удачи и оптимизма. И, конечно, нужно помнить, что все проходит, пройдет и это. Да, если какие-то вопросы на тему у вас остались, открытыми, обязательно пишите их в комментариях. Если вам понравился наш сегодняшний ролик, не забудьте поставить лайк. А чтобы быть в курсе важных, актуальных тем, подписывайтесь на наш канал, задавайте под видео вопросы. Все пожелания обязательно учтем при выборе темы для очередных эфиров. Желаем вам удачи и до новых встреч.